Здравствуйте! Сегодня мы немного отвлечемся от вопросов философии и политэкономии и поговорим об искусстве. А точнее поговорим мы о таком выдающемся немецком поэте и драматурге, как Бертольд Брехт. Бертольд Брехт жил в первой половине 20 века и является одним из важнейших поэтов этой эпохи, а также реформаторов театра. 20 века. Причем его реформы оказали влияние не только на, собственно, театр, но и на кино. Например, его приемы активно использовал такой известный режиссер, как Жан-Люк Гадар. Но в то же самое время Брехт, постоянно занимаясь творчеством, осмыслял это творчество. А будучи коммунистом, убежденным антифашистом и очень теоретически подкованным человеком, он оставил довольно большое теоретическое наследие, где осмыслялись самые разные вопросы искусства вообще, литературы и особенно драматургии. И вот об этом теоретическом наследии мы с вами сегодня и поговорим. Начать, пожалуй, стоит с того, что обычно в критической литературе Брехта представляют в качестве модерниста, хотя сам он себя таковым не считал и, в общем-то, позиционировал свое Творчество как реализм, более того, как социалистический реализм. Однако Брехт всячески полемизировал с многими марксистскими теоретиками и эстетами того времени, в частности с Георгием Лукачем, по поводу того, как нужно понимать реализм. По мнению Брехта, реализм понимался последователями Лукача слишком узко, а именно они отождествляли реализм вообще с конкретной той формой реализма, которая существовала, скажем, у классических романистов XIX века, у кого-нибудь Диккенса, Бальзака или Толстого. Для Брехта э, реализм это не какой-то стиль, это не какой-то формальный критерий. Единственным критерием реалистичности произведения является то, насколько верно оно отражает действительность. Насколько верно отражает те социальные противоречия, которые существуют в этой действительности. А это для Брехта в частности означает, насколько верно оно вскрывает господствующее мнение, как мнение господствующего класса. Таким образом, реализм должен быть, по мнению Бректа, принципиально широким понятием, и отражает он действительность, которая постоянно диалектически изменяется. А раз меняется действительность, должно меняться и ее отражение. В частности, те способы, которыми реалисты XIX века вскрывали социальные пороки и разоблачали угнетателей, они уже не будут работать к современным социальным порокам и со современным угнетателям. Угнетатели научились менять маски, и, соответственно, авторы тоже должны это учитывать, которые критически это анализируют. При этом Брехт говорит о том, что в этом смысле реалистическое произведение должно использовать самые разнообразные методы, как методы какие-то классические, так и методы экзотические, хотя вспомнить, как Брехт использовал приемы традиционного японского театра в своих постановках, так и некие новаторские методы до сих пор не используемые. При этом таким образом выстраивается не такая концепция реализма как предельно широкого понятия, направленного в первую очередь на критику существующей реальности и ее критическое отображение. При этом руководящей нитью для Брехта является такой факт царевного мира, как наличие научного сознания. Дело в том, что с того времени, как начинается эпохи возрождения, наука входит в обиход европейского человечества. В то же самое время эта самая наука преобразует, казалось бы, до неузнаваемости жизнь, ускоряет все процессы в мире. Однако она практически не затрагивает того, как люди продолжают осмыслять свое собственное существование и свои взаимоотношения. Происходит, по мнению Брехта, это в силу того, что господствующий класс, то есть буржуазия, она боится науки, она боится того, что наука будет применена к обществу. Ведь если наука будет применена к обществу, станет понятной причиной угнетения, и буржуазия начнет утрачивать свою власть. В этом смысле новое искусство, о котором говорит Брехт, должно быть новая литература и новая драматургия конкретнее. Должна быть направлена на то, чтобы предоставить некий театр для людей эпохи науки. И ключевым отношением в этом плане науки к реальности является его, ее критичность. То есть, что значит критичность? а Критичность значит понимание того, что то, что происходит в обществе, могло быть и другим. Понимание того, что любое событие, любое явление, которое мы наблюдаем в обществе, оно порождено конкретными противоречиями, конкретными общественными силами. И понимание того, что оно может быть другим, одновременно означает, что оно может быть изменено. Таким образом, в общем-то, встает здесь старый тезис Маркса о том, что задача в том, чтобы изменить мир, и по мнению Брехта, театр и искусство вообще способны в этом помочь. Что же должно произойти с театром, если он хочет приспособиться к тому новому пониманию современности, новому пониманию реализма? В первую очередь брек обрушивается с критикой на тот театр, который он заставил в свое время, буржуазный театр, который он характеризует просто как финансовое предприятие и прямо сравнивает его в общем -то, с продажей наркотиков. Соответственно, что, говорит Брехот, мы наблюдаем, когда заходим в современный буржуазный театр. Мы видим зрителей, которые скованные, очарованные, немые, наблюдают то, что происходит на сцене. Они отключают полностью какой-то критический аппарат, они поглощены зрелищем и сидят в неестественных позах, в этот весь процесс вовлеченный. На сцене происходит то же самое, актеры перенапрягаются, создают нечто предельно неестественное для того, чтобы создать некую иллюзию гармонии, где уже нет противоречий, чтобы вот зритель мог отдохнуть душой и увидеть прекрасный гармоничный мир, после чего его вернется в свой обратный мир эксплуатации. Здесь особо, конечно, характерна, скажем так, натуралистическая драма, казалось бы, довольно прогрессивная, которая вводила, например, на сцену страдания рабочих, но их, ее тоже Брект называет неким каннибальским зрелищем. Когда, по большому счету счете, буржуэзия приходит посмотреть, как страдают пролетарии, попереживать ну и решить, что ну ничего не сделаешь, вот такого жизнь, не уйти, в общем-то, довольный, с чувством выполненного долга. И э, вот это все, оно в конечном итоге держится на некой установке, которая восходит еще к Аристотелю, установке того, что задача театра это вызывать некие переживания и сопереживания. Как известно, древнегреческий философ Аристотель говорил, что целью театрального представления является достижение катапсиса, да? Мы сопереживаем зрителям, мы сдерживаем мы герою, мы страдаем вместе с героем, и тем самым очищаем свою душу от страдания и сопереживания. Брехт говорит, что театр должен воздействовать в первую очередь не на эмоции, а на разум. Он говорит о том, что вот это новое театральное искусство, которое должно быть обращено в первую очередь к пролетариату, оно должно быть направлено на то, чтобы помочь людям понять существующую действительность. Иными словами, зритель должен быть не чем-то пассивно воспринимающимся, переживающим героем, он должен научаться и понимать. Ну, конечно же, были возражения, что вообще-то учение это скучно, а театр вроде как должен веселить. И Брехт последний, кто с этим стал бы спорить. Для него театр это исключительно веселое занятие. Однако, в то же самое время, сама идея того, что обучение, да, учеба несовместима с удовольствием, с развлечением, она связана, конечно, с системой нашего обычного образования, в общем-то, в школах и университетах, которое является, опять же, частью товарно-держанных отношений, когда вы получаете некий продукт, некий товар, свое образование, чтобы продать его работодателю в качестве, и получить какую-то работу. Конечно же, это крайне безрадостное занятие. Но учение может быть веселым, и, брат, показывает, как это можно сделать в своих произведениях. Что же это значит? Это значит, что теперь театр должен не просто заставлять переживать. Он должен заставить зрителя активно включаться мыслью в процесс. Каждое событие должно им подвергаться критике. Так, например, зритель театральной постановки должен думать, не, не как это естественно, не я же испытываю такие же эмоции. да? Он должен думать, а вообще-то я бы в этот момент поступил по-другому. А вообще-то я бы вот так об этом не подумал. То есть он должен к должно нужно постоянно как бы, провоцировать на критику, провоцировать на некий ответ. Здесь важный момент еще и сам самом предмете состоит. Дело в том, что новое явление, которое играет решающую роль в современном мире, практически не способен был отразить старый реализм. Брехт называет такие явления, как, например, инфляция, добыча нефти, продажа скота, классовая борьба. Эти явления, кто играет большую роль в современном мире, они в традиционном театре могут присутствовать только как фон. В центре персонаж, и эти явления присутствуют лишь как через отношение к ним, этого персонажа. Но при этом эти явления воспринимаются, по сути, как стихийное бедствие. Или как судьба, по сути, в древнегреческой драме. же говорит о том, что театр должен показать, что эти явления – социальные продукты. И заставить зрителя понять причины этих явлений. А значит, нужно отражать не героев и их мысли по этому поводу, их чувства по этому поводу. Нужно отражать сами соответствующие явления непосредственно. Как же это сделать? Разраб... Для того, чтобы сделать, Брехт разрабатывает свою теорию эпического театра. Иногда он также называл его диалектическим театром. Главное в этом театре, это то, что этот театр предельно правдивый. Театр, который не пытается представить себя в качестве реальности. Это достигается благодаря используемому Брехтом эффекту отчуждения. Что же это за эффект такой отчуждения? Дело в том, что многие явления нашей жизни мы воспринимаем как естественные. Просто потому, что ну, нашей жизни они были всегда. И капитализм, например, он всячески себя представляет как нечто естественное. Но надо заставить зрителя понять неестественность и странность, казалось бы, самых очевидных вещей. Для этого применяются все средства. Особенно затрагивает актерскую игру. За то, что вот традиционная, скажем, школа Станиславского была направлена на то, что актер должен вжиться в роль. Он должен не играть от Элла, он должен быть от Элла. А, соответственно, зритель должен ему сопереживать и вот просто чувствовать то, что чувствует от Элла. говорит, ну, это неверно. Наоборот, каждый момент актер должен всегда показывать, что вот он актер, который искусственно играет данного персонажа. Используя некие особые жесты. Брэнн даже приводит пример. Например, если персонаж пьесы не курит, то актер вполне может курить. До того момента, как он не произносит свою реплику. То есть намеренно актер должен постоянно разрушать всяческую иллюзию. Должен делать так, чтобы зритель ни на секунду не начал сопереживать актеру. Он всегда понимал, что перед ним некое событие, которое, на котором можно думать, которое можно оценивать. В этом смысле даже вот оценивающий деятельность зрителей Брехт сравнивает, например, с спортивным матчем. Говорит, зрители театра должны быть похожи на зрителей спортивного матча. Ну или даже зрители кино в некотором отношении. С другой стороны, кроме актерской вот такой игры, используются многие другие средства. Например, упомянутое кино, которое Брехт чаще водится и постановки. Например, на заднем фоне пьесы могут демонстрироваться некий экран, и, скажем, когда персонаж упоминает некий факт, то на экране показывается документ с цифрами, доказывающими этот факт. Или какой-то титр, внезапно, который, наоборот, оспаривает то, что происходит на сцене. То же самое касается и музыки. Музыка должна не незаметно входить в пьесу, а наоборот, максимально нарочита. То есть, должно быть не так, что актер, у Брехта очень много... Элементов музыки, песни, он работал с самими выдающимися, на самом деле, композиторами своей эпохи, и зачастую, и он принципиально меняет подход к песне, да, то есть обычно как, вот есть какое-то действие, и незаметно вдруг там актер начинает какое-то пение переходить, нет, это должно быть максимально нарочито, это должна быть, как, то есть на то вот идет какое-то действие, потом выходит хор и просто тезисно излагает мораль того, что происходит. Просто происходит, что сейчас произошло и каковы были причины этого. Иными словами, на самом деле Брехтер разрушает все абсолютно условности и ломает то, что сейчас называют четвертую стену. Показывая искусственность того, что происходит, вызывая ответ зрителей, заставляя их критически мыслить. И по мнению Брехта, такая постановка реальности, когда заставит зрителя применять мышление по отношению к этой пьесе и к своей реальности. Ведь ту реальность, которую видит на сцене, это и та же капиталистическая реальность, в которой зритель живет. И он должен научиться о ней критически рассуждать. А у нас на сегодня все. До новых встреч.